Добрый день, меня зовут Елена, я из Латвии. Я приветствую вас на моем YouTube канале, на котором мы будем говорить про таргетированную рекламу, про маркетинг, про развитие вашего бизнеса или личного бренда в социальных сетях. Если вам интересны эти темы, то оставайтесь со мной на моем YouTube канале. Подписчики э, равно или не равно продажам. Э, вот так вот я сегодня назову тему э, на поболтать, наверное, да, то есть у меня нет никакого с, четкого списка для вас потому какие критерии чего, но я вам просто расскажу свое мнение по поводу, по поводу этой темы, потому что очень часто я в Инстаграме провожу какие-то опросы да, и вот недавно я проводила опрос у своих подписчиков небольшого количества своих подписчиков и я вам задавала вопрос, как вам кажется, что важно в вашем, важно ли в вашем блоге количество подписчиков? И э, ответы были на самом деле очень разные, и более того, блоги были разные, да. то есть э, мое мнение на эту тему все-таки зависит от того, э, что за блог представ... мы представляем. Да? То есть какие блоги бывают, это какие-то лайфстайл-блоги э, и их, бро... их представители непосредственно блогеры, э, то есть мы говорим про какие-то бизнесы в социальных сетях э, и про личные бренды в социальных сетях. Так вот. Если вы представляете бизнес в социальных сетях, бизнес – это я имею в виду, что у вас есть какая-то, скорее всего, офлайн-точка, или одна, или больше, и вы предоставляете свои услуги такого тяжелого масштаба. Да? То есть это не реснички и ноготочки, потому что это продается через личный бренд, а это, например, производство мебели, предположим. Да? Вот у меня недавно такая, такой случай был производство мебели э, это тема ну, для Инстаграма так себе, скажем так, поэтому э, вот личного мнения, что на такой блог люди подписываться э, прям как подписываться, не особо это будут, потому что э, здесь, здесь тема идет про продажи. Э, мы в вы должны получить вашего клиента в этом бизнесе. И это не значит, что он к вам придет, найдет вас, да, возможно, через социальные сети, как производитель мебели, там, да, и подпишется на вас. Нет, почему? Потому что он воспользуется вашей услугой, и, и ему не обязательно на вас подписываться, потому что, возможно, ваш бизнес предоставляет такие одноразовые да, услуги, там, производство или покупка мебели, или там еще что-то. Если мы говорим про бизнесы, то, на которые подписываются, то здесь исключение есть одно. Это а, люксовые какие-то бренды. А, например, там Дольче Габан, Баленсиаго, вот такие вот бренды, на которые подписываются ради картинки. Потому что у них социальные сети это прям какой-то, ну, прям красота какая-то, да. То есть ты смотришь, а, ты у них, скорее всего, ничего никогда не купишь, да, возможно. Но ты на них подписываешься для того, чтобы просто смотреть красивый, красивый контент, с красивыми картинками. Там, скорее всего, даже не будет никакой информационки, да, то есть это никакой пользы э, в этом блоге не будет. Там просто красивые картинки. Вот тогда на них подписываются. Если мы говорим про какой-то бизнес, который вот есть, например, э, по вашей локации, да, то если вы продаете э, по, понятный товар, но он не продается через личный бренд, э, то там подписок не будет там фокус нужно ставить все-таки на э, клиентов. И вам не нужно на этом фокусироваться. Да? То есть э, ваш э, профиль в Инстаграм э, должен быть э, витриной. То есть если ну, вот если мы говорим про мебельное производство, то вы должны выставлять как можно больше фотографий э, ваших работ. Э, я всегда рекомендую указывать обязательно цены, размеры, материалы да? э, э, вот в этой нише. Для того, чтобы человек зашел, посмотрел, хочу себе точно так же, написал вам, и, и, и сделал вам заказ, ну, скажем так, это такая упрощенная воронка, да? но мы на этом фокусируемся, то есть вы не думаете, что человек на вас подпишется, будет за вами следить там, да, потому что, по большому счету, если человек заказал у вас шкаф, то вероятность того, что ему понадобится следующий шкаф очень маленькая, а если он захочет у вас заказать когда-то диван или там еще что-то, то у него уже будет ваш контакт, потому что он с вами созвонится, вот, и поэтому ему не обязательно на вас подписываться в социальных сетях. Совсем по-другому идет разговор, когда мы говорим про личный бренд, про вот эти ноготочки, реснички и все остальное. Там уже продажа идет через личный бренд. То есть вы людей себе набираете в профиль для того, чтобы впоследствии сделать их своими клиентами. Но, опять-таки, например, у моих подписчиков было такое, что те, кто продает свою услугу через личный бренд, они фокусируются на подписчиков, но в основном приходят к ним через сарафанное радио. И вот здесь такой вопрос, как бы здесь надо уметь работать с аудиторией. То есть, если вы э, набираете аудиторию по своему, ну, если вы набираете аудиторию, то вы ее должны набирать по месту жительства, да, то есть вам, э, если вы, например, я живу в Латвии, и у меня, э, ну, я буду про Латвию, да, например, если вы живете там в Риге, э, и вы делаете ногти, то вам не нужно фокусироваться на жителях э, Дауглпелса там, или другого города из Латвии, потому что вы... Э, непосредственно свою услугу предоставляете по месту своему жительства. То есть вам подписчики э, из России там, или из Украины или там э, с Греции абсолютно не нужны, вы должны фокусироваться на подписчиках тогда по своему месту жительства, потому что это удобно. Или реснички, то же самое все. Вот. И, э, и здесь тогда уже тоже мы говорим, что э, цена подписчика такого, она немножко будет дороже, потому что у вас уже геолокация такая суженная, да, и вам нужно работать хорошо, прогревать своего подписчика, чтобы потенциально его потом превратить в своего клиента. И третья категория есть блогеры. Блогеры это которые лайфстайлеры или, возможно, какую-то определенную тему, но они блогер, то есть их основная функция это продажа рекламы через своего блок через свой блог, или там например выпуск своего какого-то инфопродукта и продажа его через свой блог. и тут надо смотреть то есть если ваш инфопродукт ну инфопродукт или ваш продукт он такой онлайн то вы, вы можете набирать подписчиков с абсолютно со всего мира вам геолокация абсолютно не важна если же опять-таки вы придерживаетесь рекламных интеграции, да, то вы должны смотреть, что в вашем блоге, ну желательно, чтобы а, хотя бы половина подписчиков были опять-таки по вашей локации. Почему? Потому что, если вы будете сотрудничать с какими-то брендами, которые предоставляют услуги непосредственно тоже по вашему месту жительства, например, какой-то магазин косметики, который вот в вашей локации находится, да, то ему абсолютно не интересно с вами сотрудничать, если у вас 90% подписчиков идут совсем из других стран. да, То есть, как бы, а, тут надо тогда фокусироваться и изначально думать стратегию своего продвижения в самом начале вашего возрождения, и тогда от этого уже смотреть, каких подписчиков вы будете набирать со своей локации или из других стран. Вот. Поэтому вот, вот такое вот мое мнение, я думаю, что оно может быть, может быть немножко сумбурно, но я хотела объяснить, объяснить свою точку зрения. Я, наверное, резюмирую. Опять-таки, если вы бизнес в социальных сетях, исключение бренд, мы его даже не будем рассматривать, да, потому что мы здесь не про бренды говорим, то есть вы бизнес в социальных сетях. Если вы бизнес, который предлагает какой-то продукт или услугу по вашей локации, то вы не должны фокусироваться на количестве подписчиков, вы должны фокусироваться на количестве ваших клиентов, то есть вы должны вы должны получать заявки от ваших клиентов через рекламу, опять-таки, да, и если вы уже, конечно, хотите развивать вокруг себя какое-то комьюнити, какое-то сообщество, тогда это уже немножко другая тема, но это прям тяжело, чтобы человек подписался в бизнес, на бизнес-страницу в Инстаграме чью-то, там должен быть супер-мега-классный контент, супер-мега-классный, поэтому это тяжело. И это не про, легкие, не про легкий путь, скажем так. Да? Поэтому, в принципе, просто говорю, если вы бизнес, мы не фокусируемся на подписчиков, мы фокусируемся на продажах. Если вы личный бренд, любой личный бренд, то вы продажу реализуете непосредственно через своих подписчиков и смотрите, что у вас с геолокациями. Если вы блогер и продаете рекламу, это ваш основной заработок, то вы должны фокусироваться, конечно, в первую очередь на подписчиках и смотреть, по каким тоже геолокациям ваши подписчики нужны. Если у вас есть по этому поводу какие-то вопросы, напишите мне в Инстаграм. Я очень рада, когда мне подписчики задают какие-то вопросы, и сразу же на них отвечаю. Более того, я бы хотела упомянуть, совсем недавно я разработала инструкцию по настройке таргетированной рекламы в сети Instagram. Если вы блогер или личный бренд, то эта инструкция вам подойдет, потому что там пошагово прописаны все действия, которые нужно сделать для того, чтобы настроить себе рекламу самостоятельно. Это очень экономично в том плане, что вам не нужно будет нанимать таргетолога. Вы это сможете делать самостоятельно. Как его получить, напишите мне в Instagram в деревне. Я надеюсь, это видео было вам полезно. У вас стало немножко более понятно, на чем вам нужно фокусироваться, на каком из моментов вы должны фокусироваться. Если вы все еще не подписались на мой YouTube-канал, подписывайтесь, потому что я только недавно начала свой YouTube-канал и собираюсь выпускать очень много интересных и полезных видео в будущем. Хорошего вам дня и до скорых встреч в моих новых видео.